Приветствую вас на практикуме проживания рун. У Нас ждет путешествие. Через 25 архетипов я добавила пустую руну. Пустой руны, как вы знаете, ее не было изначально. Ее на самом деле добавил, ну, по сути, Блюм. И а, я очень во многом опираюсь на Блума. Он назвал себя повитухой природой древнего оракула. Так, наверное, и было, потому что... В принципе, он поднял э, эту тему. Вопрос именно гадания, разработал свою собственную систему. Потому что, давайте по-честному, мы не знаем, как работать с рунами. У нас нет никаких источников, на которые мы могли бы опереться. Все, что мы знаем о рунах это то, что германские племена, предположительно, занимались гаданием, то есть они делали вот эти на жердочках, писали символы и выбрасывали их на белую ткань по тому, как это наблюдал и как это описал историк Тацит. Но мы даже не можем с точностью утверждать, что он видел именно рунические гадания на самом-то деле, потому что у германских племен гадания с деревянными дощечками и жердочками их несколько. И не все они рунические. А, к сожалению, нет у нас никаких данных, никаких источников, кроме мифологических. И, соответственно, мы опираемся на, мы можем опираться только на старшую и младшую Энды. По большому счету все. Ну, что-то у нас есть в эпосах, какие-то кусочки, там по каким-то отдельным фрагментам, кусочкам мы можем создать картину. Мы можем создать, воссоздать значение руны, то не всех. Потому что не про все руны в старшей эде. И поэтому очень многое то, что сейчас происходит в возрождении рунического мастерства, оно вот так или иначе новое. Мне это не означает, что оно на самом деле новое. Потому что все-таки этим вопросом занимаются в основном всякие медиумы. И так далее они конечно же считывают в первую очередь архетипическое поле данной системы и поэтому во многом они сходятся и когда у, когда авторы сходятся можно говорить о том что да была найдена какая-то базовая общая функция она работает на практике закрепляем результат то есть поэтому конечно углубляясь в изучение рун получается что углубляться некуда ты хочешь, вроде бы и хочешь пойти глубоко, но на самом деле куда идти, потому что все, что ты можешь прочесть, ну вот. Пожалуйста, тебе старше младший Эдды, вот тебе работы Блума, вот тебе работы Фрей Асвин, этого Эдгара или как его зовут Эриксона. И все? Ну, конечно, по мелочи у нас есть много очень русскоязычных специалистов. Ну, я выделяю для себя Колесова. Его книга «Рун» как-то мне очень отзывается. Потому что он подходит с архетипической точки зрения. да, То есть он подход-торолог. Поэтому, конечно же, знакомые парадигмы, переложенные на руны. все логично, все понятно. Но э, так или иначе, мы не можем говорить, что вот источник нам завещал вот это. Это не так. Посему... У нас будет с вами путешествие, которое в первую очередь определит ваш и только ваш личный путь взаимодействия с рунами. Конечно же, я открою его через свой канал, мы будем работать с моими ключами, но э, своими ключами я открою зверь. А дальше вы там сами, соответственно, выйдете в тот уникальный узор работы с рунами, которая будет свойственна только вам и только вам. Поэтому, отправляясь в это путешествие, не пробуйте э, найти истину, не пробуйте э, найти какой-то четкий структурный инструмент, который скажет вам, вот, да, вот это только оно, так, вот это правда. Это объективная реальность, и ничто другое я больше не буду слушать. Это не так. Все, что мы в это время за этот курс будем происходить, мы будем нарабатывать свой собственный, индивидуальный язык общения с рунами. Поэтому я призываю вас не стесняться практики, максимально практиковать. А для того, что такое оракул, как рунический оракул, вы можете мои предыдущие лекции посмотреть, их там соответственно... 7, где я подробно рассказываю о космогонии, мифологии и о мирах. И, соответственно, я вижу вхождение в руны все-таки через миры. Конечно же, миры будут участвовать в наших медитациях, мы без них не можем. Потому что для меня, в моем понимании, миры, древо Игдрасиль и руны очень плотно связаны. И начиная с мифа о том, что Один повисев именно на древе Игдрасиль... Выронил их из себя. Ну, кто как интерпретирует этот миф, зависит от перевода. В одном переводе мы видим, что висев на дереве, Один на как, ну, какой-то там день увидел на земле руны. И потянувшись за ними, наконец свалился из дерева. На этом, его... на, на этом его аскеза закончилась. Кто-то переводит так, что это выпало чуть ли не из его печени. Что-то еще откуда-то из Одина выпало. В общем, идеи разнятся. Но суть в том, что руны родились, и они в любом случае были даны Одином вследствие его аскезы висения на древе Вегдрасиль. Поэтому они совершенно плотно связаны со основной, с основной силой и структурой, позвоночником э, скандинавской космогонии. То, что руны, то, что аскеза была пронесена именно таким образом, то, что руны рождаются именно в взаимодействии с древом, в моем понимании говорит о их непререкаемой связи и о том, что в любом случае это, это вопрос того, что это код мира устройства. Да? То есть это некий инструментарий, да, это мантическая система с одной стороны, но не только. И, сейчас сказать, в первую очередь, это вообще не мантическая система. Она мантическая, потому что это система символов. Любая система символов, любую систему символов можно превратить в мантику. Вообще любую. Хоть соберите конфеты, размотайте их, в смысле, заберите фантики, и у вас появится своя мантическая система. Поэтому, если вы создаете систему из символов и знаков, она однозначно начинает обретать мантические свойства. На ней можно будет гадать. На любой. Вообще любой. Потому что так работает архетипическое поле. Почему э, руны интересны в первую очередь не своими гадательными функциями, конечно, а сколько скорее своими магическими функциями. Мы доподлинно знаем, что, что германцы делали ставы. Потому что мы их находили. Поэтому мы об этом знаем. Э, став э, ну, вот вы, наверное, все слышали, что такое руностав, да? Руностав. Став – это палка, ну, жердочка, собственно. Это немецкое слово «став». То есть это не русское слово «ставить», типа «поставил руны», да? А это «став», то есть это жердочка, которая втыкается в землю. На ней чертались, чертались руны, как правило, сверху вниз. И, соответственно, рунами она поворачивалась туда, куда это послание должно было пойти на самом деле, видимо, германские племена не самые дружные были, потому что многое, нах... много найденных этих руноставов, они в основном прокля... проклятия всякие друг на друга слали, чтобы корова сдохла у соседа и так далее, но э, есть, конечно, и пожелания там удачи, но с другой стороны, да, если э, нужна, нужен именно став, то есть находились именно те жердочки, естественно, которые выносились во двор, да, поэтому они остались там то они в основном направлялись на соседа с проклятиями. <с Но, соответственно, можно жердочки себе ставить. Можно... Что такое руностав уже в современном понимании? Это сочетание нескольких рун, как правило, трех, Поэтому мы уже, соответственно, в нашем современном мире руноставами занимаемся на бумаге, на, на, на любых других предметах. То есть это начертание ру программы рунической состоящий из нескольких рун, который несет некую последовательность, да, и, соответственно, оглашает ваш запрос. Что касается руноставов, в общем, да, руностав — это послание, такое программное послание. И есть другой формат, это уже биндруны, то есть это соединение нескольких рун в единый графический символ, в некий глиф. Биндруна, на мой взгляд, имеет куда больше мощного заряда, потому что руноставы, Ставы ⁇ это самая простая форма магии рунической. Биндруны э, уже включают туда вашу творческую энергию. Все, что включает туда вашу творческую энергию, автоматически, конечно же, работает мощнее, потому что вам нужно в, включить свое сознание в это заклинание, да, поэтому вы уже вы уже включаете руны своей энергии, это уже, конечно, гораздо мощнее. Потому что, чтобы нарисовать биндруну, нужно понимать принцип, как работают все эти палочки и так далее. Но, помимо всего прочего, чтобы нарисовать биндруну, нужно быть творческим, нужно понимать, что вы вплетаете туда, то это как рисование сигилы, только из рун. Это, в принципе, вот вам будет ваша биндруна. То есть вы их сгинаете, сгибаете, сгибаете. Опять же, можно найти много правил биндрун, но они все, не знаю, не на мой взгляд. Я рисую биндруны как сигилы. И они прекрасно работают. Допустим, классическое упражнение на создание биндруна это рисование биндруны своего имени. Но этот курс проживания рун он именно про. Проживания, поэтому э, лекции, они будут не супер длинными. Даже, можно сказать, коротенькими. <с> То есть мы будем говорить о значении руны. И э, далее будем медитировать и включать ее программу, в которой будем жить два дня и дальше следующая руна. Э, все подробности в первом курсе. Если вам необходимо не просто вот это ментальное путешествие, если вы хотите научиться понимать космологию, космогонию скандинавской мифологии через руны и, если хотите, научиться ровно понимать через скандинавскую космогонию. И как вообще рисовать эти бендруны, как интерпретировать, как магию делать. Тогда это к первому курсу. Но я поняла, что Многим интересно ознакомиться с рунами именно через энергии, поэтому э, этот курс больше на это будет направлен. Итак, первая руна у нас, это у нас был такое введение. <laughs> первая руна у нас Феу или Феу. Э, это вот так вот она выглядит. Мы видим палочку и две палочки вверх. Это первичная руна, которая открывает нам весь футарк. Футарк это весь алфавит, и в нем есть три ата. Первый ад, второй ад, третий ад. Вот вы видите на картинке. Соответственно, первый ад это ад Фрей, и ферху открывает именно ад Фрей. второй ад Хагл это урона Хагаллас, и третий ад Тюра, который открывается руны Тейус. Соответственно, мы идем сейчас в первый ад. Первый ад символизирует верхние миры. То есть. Это все, что касается... И мы опять же возвращаемся к древу Гидросель. Первый ад ⁇ это верхние миры и, ну, в частности, собственно, сам Асгард. Второй ад ⁇ это Хагл, и он означает нижние миры. В частности, Хельхейм. Мир Хель, то есть ад, мир мертвых. И третий ад ⁇ Тюра, означает срединные миры, в том числе и Мидгард, в котором живем мы. Сквозное чтение Футарка дает нам 8 базовых заклинаний. Если вы не знали об этом, то вот. Соответственно, сквозное имеется в виду сверху вниз. Да? То есть, если первые у нас получаются, это Фегу Хагала Стейвус. Это так называемые руны победы, которые нам дала Валькирия сигар для достижения цели. Это вот как раз руны Става. Вы можете делать их, нарисовать себе и так далее. Уруснаутисберкана – это руны пива. Они защищают от отравления, от интриг и от, от всяких от колдовства. Можно их как защитные делать. Турезас, Иса и Эвас – руны волшебства. То есть они усиливают магию, чувствительность, мощность и медиумность. Анзус, Ера и Маннас – это повивальные руны. Когда можно, ну, соответственно, для облегчения родов. Райду, Эхвас, Лагус – это руны прибоя для дальних морских путешествий. Канус, Перт Ингус – это исцеляющие руны. То есть, здесь вам нужно что-то поворачевать, вот, пожалуйста. Гебу, Альгис и Атала – это руны речи. Они могут помочь преодолеть страх перед выступлением. Также в спорах и судебных делах их используют. А вуньи дагас – это руны мысли. Они помогают обретать мудрость. Это так, для общего развития. Если вдруг захотите практиковать, вот вам базовое начало, базовые ставы, которые всегда под рукой. Руна феху, сама по себе, я думаю, вы знаете, она означает крупный рогатый скот. И руна феху, естественно, про деньги. И очень часто мы видим во всех рунических ставах, загляданиях, во всем остальном, деньги, деньги, деньги, везде феху. Сама по себе руна феху, конечно же, не дает денег, поэтому обращаться напрямую к ней. Вообще руны ничего не дают, это инструмент Инструмент формирования запроса. Поэтому а, не стоит именно от рун просить конкретно каких-то действий. Вы используете руны для того, чтобы запросить что-либо у кого-то. Допустим, к материальному через руну Феху обращаются к богу Ньорду, И также в медитации мы познакомимся с ним. А, но вообще руны Феху относятся к нескольким богам. То есть за каждой руной всегда стоят боги. И помимо, э, сами по себе, здесь такой да интересный получается момент, ну как интересный, <соторган> достаточно интересный, чтобы меня позабавить. Э, сам, сам по себе Футарк, он данным Одином, то есть богом Асом, но самая первая руна, Первая руна, которая открывает вообще весь футарк и входит, и позволяет нам войти в Грегор Рунический, она относится к богам Ванам. Боги Ваны – это старые боги, которые были побеждены асгарцами, но потом с ними был заключен перемирие, их отселили в Ванагейм, и они там живут с кисельными регами молочными и, там, и так далее, и, и всем в общем, живут себе красиво на западе. И Ванагейм, соответственно... Открывается руна вверху именно вот этой старой мудростью и красотой, да, то есть несмотря на то, что асгарцы теперь правят, все равно, несмотря на это, у них ассоциация с красотой, богатством и высоким уровнем жизни ассоциируется не с асгарцами, а с ванами все-таки, то есть асгарцы это новые боги. Поэтому э, руна Феху ассоциируется с богом Ньордом, он тоже бог Ван. Ну и с двумя близнецами, заложенными принцами, принцессой, это Фрейя и Фрейер. Это два близнеца, можно сказать, как Артемида и Аполлон, да, то есть это тот же самый архетип Артемида и Аполлона. Это два прекрасных близнеца Вана, которые живут в Асгарде, как заложенные принцы. То есть они гарантируют перемирие между Асгардом и Ванахеймом. Соответственно руно -феху. Через руно-феху можно обращаться к ним. К ванам, прекрасным, богатым, красивым, здоровым ванам. Они, кстати, выше по росту считались, чем асгарцы. Соответственно, физически так их описывали, что они выше роста. Вообще красивый невозможно. Фрейя, Фрейер и Ньорд, И мы можем обращаться к ним. Но в любом случае, что тоже много говорит о менталитете старых... Народов германских скандинавов, в частности, это, конечно же, то, что все начинается с материи, все начинается с богатства. Поэтому, э, чем <смех> руническая моя хороша, <смех> в отличие от нью Эйджа, который призывает тебе отказаться от денег, типа деньги, ради денег вообще зло и вообще все зло. Но да, то есть для них все начинается с материи. Когда только тогда, когда, ты на, когда тебе есть что есть, где есть где спать, и, в принципе, ты достаточно твердо стоишь на ногах, вот тогда можно тебе идти изучать магию. А пока ты не обрел стабильность, не обрел почву под ногами, то не стоит, наверное, туда лезть. Если тебе нужно думать о хлебе насущном и крыше над головой, то не до магии. И правильно, <смех> на самом деле. То есть я не говорю, конечно, о богатстве, что только когда вы достигнете всех своих социальных целей, материальных целей, только тогда вмагиваете. Нет, но вас как минимум не должны беспокоить вопросы, где взять денег на еду и кровь и одежду. Потому что тогда ваша магия начнет работать совсем по-другому. Тогда ваша магия будет раскрывать ваш творческий потенциал. И вот здесь самая большая, наверное, загвоздка в интерпретации, потому что мы привыкли к тому, что да, вот деньги и все. Здесь важно понимать, что феху не только про деньги, она про творческий потенциал. Феху очень сильно связана с творчеством, а также эта руна связана с миром. Да, она связана, с одной стороны, с богами-ванами, то есть с выходцами Ванахейма, но сама руна э, несет с собой энергию Муспельхейма. Муспельхейм это огненный мир, который в столкновении с Нифельхеймом, ледяным миром, в соединении этого дает нам ту самую энергию соль. Выскнена вера что все получается из соли, и э, лед и огонь, сталкиваясь лед и огонь, порождают соль. Соответственно, мы можем говорить о том, что да, то есть вот. Феху — это тот огонь Муспельхейма, творческий огонь Муспельхейма. Без э, творческого начала э, никакой материальной реализации вот в таком глобальном ключе, который обычно хочется, когда люди обращаются к феху, не получится. Поэтому мы и говорим о том, что феху дает процветание тем, кто уже хоть как-то стоит на ногах. Если человек будет без дома, без крова, на улице рисовать где-то феху вряд ли что-то получится, так скажем. Ну, может быть, бутерброд найдет какой. Но на самом деле много, многое через руну феху тем, у кого нет ничего, оно и не получится. Вот здесь есть такая маленькая загвоздка. Сделай сначала так, что ты стоишь хоть как-то на ногах, потом обращайся к магии. Тем не менее, конечно же, она участвует во всех ставах, если нужно, если есть вопрос про деньги. Если вы хотите, допустим, дом продать, то также можно сделать такой ровный став из серии Атала, Дагас, Феху. Классическая, простейшая до невозможности, но действенная схема. И она у меня работала. Дагас <сх> в данном случае будет рунной трансформации, то есть... Буквально дом трансформируется в деньги. Вот. вот и все, вот и все. Поэтому э, не усложняйте. Руноставы всегда должны быть простейшим. Вы можете намудрить в бинтер не окей. Но руностав должен быть простейшим, он должен читаться как вот просто простое предложение из трех сто, из трех слов условно. Тем не менее. Если мы находим и в норвежском фольклоре, и в шведском фольклоре, что с богатством и сверху нужно быть аккуратным, нужно быть осторожным. Нам даже такие вот стихотворения мы можем находить. Богатство всем утешение, но должно делиться им щедро, коль славу хочешь э, снискать пред владыки. Норвежцы в свое время говорили так, богатство рождается, рождает межродичи распорю, волк таится в лесу, какой-то хоку, хайку, как хоку, я забыл, как это на да, японской штуке называется, хайку, да, в общем она. А, ну, здесь самое главное, да, то есть самое главное в таком простых каких-то стишках мудрость в том, чтобы феху не остановилась самоцелью, как ни крути. Феху инструмент. И через Феху мы добираемся до важной творческой энергии. И, наверное, это вот такое самое главное. Творческая энергия, превращающая ваши таланты в деньги. А Блум, или Блум, не знаю, как правильно, наверное, вы имя вообще произносить. Его в русском языке Блум величают. Пишут как Блум. Он вообще пишет... Вообще у него интерпретация рун, хотя она, она вообще на самом деле одна из таких более первых расширенных, но даже это расширенные буквально 2-3 строчки максимум. Так что лекции у нас действительно будут короткими. Несколько строчек о значении Руна, дальше, собственно, сама медитация. Ну как короткими? Как умею. Я прям совсем сильно коротко, конечно, не умею. По Блюму, по Блюму феху это честолюбие, это награда, это любовь, между прочим, и опять же призыв делиться этим всем. То есть феху не любит стяжательство, феху любит движение денег. Поэтому она отвечает за различного рода движимое имущество в первую очередь. То есть недвижимость это у нас отала. Вообще это, конечно, отчий дом, там ферма всякие, род, род, родовое гнездо. Но недвижимость это отала все равно. Поэтому нужно понимать, что ферху это то богатство, которое приносит наслаждение. Это не э, вложение, не инвестиции, не какие-то суммы в банках. Это, то, это те деньги, которые вы постоянно двигаете. Это то, на что вы живете. Это то... Через что вы получаете удовольствие. Это то, что стимулирует ваше творчество. И этим можно делиться. не значит, что надо раздавать деньги, но как минимум делиться своим, своим творчеством, своими продуктами, там, не знаю, еще чем-то. Можно и деньгами тоже. Но суть именно в первую очередь в том, что феху это движимое имущество, приносящее динамику, приносящее удовольствие. И деньги в данном случае должны приносить удовольствие. Как только они становятся самоцелью, именно вот в этом, в этом контексте они начинают э, уводить из удовольствия, они начинают э, стагнировать э, ваше развитие. Как ни странно, но ферху также может гармонизировать отношения в паре, поэтому, если можно использовать ставы для гармонизации, то есть ну, она гармонизирует через подсвечивание, через то, что проблемы в том или ином виде становятся очевидными, и а, люди вынуждены их решать. <с> Опять же, мы не забываем, что эта руна относится к фрейе и к Фрейеру. И это, это очень важный аспект. Также феху можно использовать для фокусировки вашей творческой энергии, для достижения цели. То есть медитация с феху, э, если у вас есть какая-то э, какая идея, какая-то цель, может помочь вам сфокусировать Ваши творческие силы на достижение этой цели. Феху несет стихию огня и даже порой взрыва, солнечного взрыва. Это очень мощная манифестирующая энергия. Она, не, она, несмотря на то, что про материю я уже озвучила, что это и творческий момент, поэтому сюда входят также эмоции различные. Это все, что, что можно описать словом «драйв». Это тоже феху. Так как она относится к вот этому драйву, к этому она также несет энергию огня, ей можно очищать себя и пространство. То есть на самом деле она может помочь не только в материи, феху можно использовать для очистки. Она выжигает мелкий негатив. И, наверное, по-крупному не получится использовать, потому что она слишком манифестирующая, так скажем. Она без разбора все жжет, поэтому ее при умелом использовании, если вы знаете, как работать с чистками, вы также можете э, работать с руной фяху. Как я работаю с рунами, помимо написания их в вставах, я их чу ментально в ментальном воздухе и наполняю ту энергию, которая не нужно. Каждая руна имеет свой цвет и вообще она имеет несколько цветовых кодов. Руна светло-красного такого ну, светло-алого цвета. Соответственно, рисую я в воздухе. Можно, можно, руками себе помочь, да. То есть, кто вот, нарисовал, И? отправил, что типа, ты задумал там. Поэтому вот эта манифестация, то есть, я использую ирону часто эту. Деньги, да, использую, конечно же. Но концентрация творческой силы. Вот просто, просто, типа. Дайте денег через нее, она не работает. Соответственно, если есть какой-то у меня творческий проект, и я о нем думаю, то есть вот этот концепт творческого проекта, я как бы мечу этот проект руной, и где, помог, где помогаю себе сконцентрировать творческую энергию на этом мыслеобразе своего проекта, который в итоге приносит мне дивиденды. Любая руна имеет свои какие-то еще лечебные свойства. Так вот, эта руна непосредственно лечит... Сердце, кровообращение, нарушение ЦНС, руки, почему-то, ну, может, потому что это две палки и позвоночник. Также может воздействовать на ЖКТ-система, на пищевод, на рот. И феху, еще раз напомню, это все, что касается ваших актуальных сложностей, ситуаций, деньги на здесь и сейчас. То есть не большие вложения – очень Есть такая ошибочка в сети, потому что большая, большие вложения, это у нас уже будет Аталы с Ингусом, ну и сверху-сверху, да. У нас нет такой руны, которая бы прям за большие деньги отвечала. Атала за недвижимость только. Поэтому а, Ферху и Аталы может совместно будет отвечать за какие-то вложения, за капиталы. Но Ферху это насущные, необходимые финансовые Вливание, которое призвано решить ваши проблемы здесь и сейчас. Если вы гадаете. Ну, для гадания, это, конечно, нужно понимать, как устроена древый гидросиль. Ну, допустим, если без древа игросиль, то базовое пере... прямое положение это поступление денег, приход денег, приход, решение вопросов естественно. Ну, если перевернутая, то, соответственно, уход. <с> ну, причем перевернутая это совершенно не обязательно потери. Это просто некоторые непредвиденные расходы и вложения, которые необходимо в том числе сделать. Но это не, не, не значит, что эти деньги уйдут впустую. да. То есть это скорее просто не очень своевременное решение необходимых вопросов в перевернутом положении, то есть когда она смотрит на хель. А иногда она смотрит на юго-восток, и тогда она смотрит на и на самом деле, это не значит, что она перевернутая. Значит, что деньги надо Надо будет очень поработать за эти деньги. Но мы не будем углубляться в изучение именно в этом аспекте. Если есть такой интерес, то если вам интерес, то смотрите, у меня есть в 7 лекциях, где эти все вопросы закрыты. Но если вы не хотите все, весь курс, допустим, тот брать, то я могу прибыть в прямой эфир именно по интерпретации по требованию Чисто миры рассказать, по миры. Или, ладно, может быть, в одной из лекций расскажу про миры отдельно. То есть вот мироустройство и Годросили. То есть будет вот такая отдельная лекция, мироустройство, мир устройства, космология, просто чтобы вы ориентировались э, в пространстве. Потому что я понимаю, что там те семь лекций, они могут быть тяжеловатыми что они <смех> там такое немного академическое изучение вопроса. не всем это нужно, понятное дело. Поэтому, если просто хочется, допустим, древний Гдрасиль понять, что это такое, то я могу вот так зачитать быстренько минут на 15-20, в чем, собственно, суть расположения руны и как... Руны соотносятся со сторонами света. Вернее, не руны, а миры соотносятся со сторонами света. И уже, соответственно, как руна падает на ту или иную сторону света, как она уже в свете этого вопроса интерпретируется. Ну, я надеюсь, что вопрос сверху мы отладили. Что вам понятно, в чем суть этой руны. То есть мы... Я не хочу перегружать. Поэтому вот у нас материя, насущные актуальные дела. Это награда, движимое имущество, творческая энергия, энергия муспельхейма, энергия огня, энергия вспышки, яркая манифестирующая энергия. Руна рисуется светло-алым цветом или любым другим на самом деле. Просто она несет такую энергию. Вы можете рисовать черным цветом руны, ничего страшного, я рисую нормально. Но если вы хотите, так скажем, воспользоваться ей в ментальном пространстве, рисовать ее ментально, то э, светло-красная энергия ей подходит больше всего. Она манифестирует в социальное пространство, связано с богами нью Фрейя и Фрейер. Фрейя Фрейер, Фрейя и Фрейер – это как, как Аполлон и Артемида, то есть это солнечные близнецы. И, соответственно, приступаем к медитации. Помедитировав, вы включаете вопрос феху, и, следовательно, последующие два дня вы будете рожить в энергии феху. Что это значит? Вам нужно будет присматриваться ко всем вопросам, которые будут касаться финансов и касаться вашей творческой энергии, ваших творческих проектов. Суть именно в том, чтобы подсветить и понять, что необходимо исправить. Мы э, также, то есть есть некий сюжет, да, мы также двигаемся, соответственно, с первого ада во второй ад, потом в третий ад. Поэтому мы подходим сначала на сверхсознание, потом подсознание, потом социальное, хотя, да, казалось по идее, по-другому, но нет. В рунах так устроено. У нас социальное и эго эгоформирование идет именно третьим адом. Адумы, атом. А второе, это у нас именно тень. То есть сознание, тень и эго. Поэтому сейчас мы входим именно в, манифест... в поле манифестации. Мы изучаем все первичные хтонические энергии. И энергии, ну хтонические больше во втором Ате будет, но мы все равно изучаем первичные энергии сейчас. Поэтому это будут первичные энергии, первичные идеи, первичные архетипы, которые формируют наше сознание, чтобы вы могли спокойно потом пройти в тень и уже выйти с двумя этими проработанными вопросами в эго-манифестацию. То есть путь у нас вот так будет пролегать. Поэтому сейчас мы заходим в феху и э, решаем вопросы нашего материального проявления. Что для нас материя, что для нас деньги, что для нас ресурсы, и можем ли мы получать удовольствие, от зарабатываемых нами ресурсов денег можем ли мы манифестировать свои потребности желания в пространство в социум в общем все эти два дня мы, как мы относим к своему собственному творчеству насколько мы его ценим в том числе и насколько денег мы его ценим все, за эти два дня мы будем обращаться работать с, обращаться к феху, чтобы работать с этими идеями. Счастливого вам пути. Пока.